Можно ли в том, что происходит, найти хоть капельку стыда, обиды? Я вижу, что как все единое. Абсолютно такое. Всеобъемлющее, безграничное, что все на своем месте. Сложно говорить, потому что это чувствуется как, как будто я везде, в каждом, как в живом существе и одновременно, и даже вне живом в, в чем-то, как, как все взаимосвязано очень, как нет ничего лишнего, как все гармонично и как все. Удивительно, в то же время структурировано, О, это я, но не как Ира, а как нечто. Как будто можно даже <coughs> зайти посмотреть там, глазами другого живого существа, там, что он видит, как будто это я. Я увидела, как, как будто ст вот Ира стоит и напротив папа, и я вижу, что между ними в сути, как свои, нет абсолютно никаких отличий. Что это такая, как игра, которая э, должна была произойти, как для активации каких-то, mm -hmm. как рычаги такие, как вот для выполнения определенностей в той жизни, в той жизни. Но на самом деле... Как будто бы ничего не происходило. И происходило одновременно. А вообще просто там, на самом деле, столько любви. Абсолютно. Ты никогда, как... Не можешь себе причинить боль, на самом деле. Это можно даже сказать, что как... как ну, такая как терапия для самого себя, что ли. Нет, так ну действительно, ну, правильно люди говорят, ну, тру трудно понять, как это. То есть что оно что, ну, тут всегда. А как это понять. Ой, спасибо большое. Но вот именно что вот такие чувства, да, когда вот что ты есть Бог, да, и что вот что такое любовь конечно, столько чувств и эмоций, что, я не знаю, здесь за всю жизнь столько не пережил. Скажи, нужен был тебя, сиделка там рядом с тобой, этот мужик, которого ты там хотел? Если что, чтобы он выручил, блядь, а? Скорую вызвал. Точно. Я бы этом всем рассказал, что я бог. Охренеть. <смех> Бред, а. <смех> В голове, конечно, по нему укладывается. <смех> Ладно, буду пытаться любить всех. Давай, пытайся. Тут вот у меня Новый год намечается с семейкой, которые неверующие. Но я буду тихо всех любить про себя тогда. <смех> <смех> Как-то так, короче. Главное, чтобы сильно про себя и всех. И одновременно. Какая-то из головы лезет и вообще не такой. Ой, не могу. Ну, я даже не удостоверяю, что я, я не я. Какой-то бред сумасшедшего, честное слово. Хорошо, когда вот есть с кем поделиться, то есть вообще наболевшим, так сказать. вокруг никто не поднимается. Можешь ли ты расшириться до уровня максимальной вибрации света? Да, сделает. Кто-то сейчас... Каких иллюзий, что сейчас происходит? Ничего. Интересно. Я тебе это обещал. Да. Разве можно это рассказать? Нет. Так легко? Да. да. Разве можно это к себе скрывать, раздавить, спрятать? Нет. А если жить с этим? Да, с этим надо жить. Что сейчас происходит? Свет и ничего. Все, все ничего, все горит и ничего. Посмотри на панические атаки, биполярное расстройство. Где это все? Все вымысел. Ну, да. он сказал а куда же ты сбегаешь от меня я сейчас ясно почувствовал разделение себя и ума да. я могу его отдалить от себя очень далеко да в точку превратить могу могу приблизить я же вообще бесконечность а он такой маленький обособленный и можно его представить кем угодно. Чувствую себя Творцом. Чувствую кайф жизни. В любом состоянии. Но это не, лучше не говорить. Просто быть. Все небо подвластно. Просто подумать и все и делается. Даже не успеваю подумать, уже делается. Не отследить человеческого уровня где скоростяки, какие-то возможности в этом состоянии. Это я. Без чувства собственной важности, без каких-либо, без чьи, без ничего. Без галлюцинации. Вот здесь ничего нет у меня. Просто это я, а больше ничего нету. Надо запомнить. И мне все равно, что про меня подумают. Потому что их нету. Это же мой мир, который я создала себе. Что я хочу, чтобы обо мне подумали? Ну, будут они думать. Это так интересно, играть в это все. Офигеть. Вы волшебники. Да. Теперь я буду так жить. Меня от радости распирает аж. Поладец. Ты горешься. тело как в бане, как будто в парилке побывала. Ага. Вышло оттуда такое свежее, обновленное. Сейчас бы в снег прыгнуть. Нормально. Я уже не в трансе. Я знаю. У меня энергетика так распирает, что у меня аж глаза открыты уже. Я не могу их закрыть теперь. Нет никого, кто хочет, нет никого, кто не хочет. Ой. Чего? Йога Нидер сработала! Весь понятие санкальпа. Ядрен батон. Ну, это как четкое намерение. Вот оно сработало. Сан санкальпа у меня была. Хочу просветлеть. Быстро работает. Хорошая методика. Реально. Рекомендую. так хорошо, что она по-другому не может выражаться. Я такая большая, такая маленькая. Изнутри вырывается прям спасибо, спасибо. Разве это новость у тебя? Нет, не новость. Okay. Ой, мне кажется, меня сейчас разорвет вообще. Иногда какие-то вещи, которые я видела, я даже не могу писать это словами. Ну да. Я даже не знаю, как это описать. Это больше, наверное, даже чувственным уровнем мне описать, наверное. Ну да, да. Я поняла иллюзорность этого мира. <laughs> Ощущение, что... Я вышла в антракт куда-то, а потом сейчас снова в спектакль вернулась досматривать. Вот у меня ощущения сейчас такие. Продолжительный, достаточно легкий. Ну, мне было легко, никаких сложностей я не испытала. Ну да. Мне постоянно еще. Как будто кто-то говорил, ты же и знаешь, ты же знаешь. Что ты спрашиваешь, ты же знаешь. Вот так вот почему-то. Вот ну, так и есть. Ты же знаешь, ты же знаешь. Как бы вот так постоянно. Вот и Мне понравилось ощущение дома. Я тоже не могу это описать словами. Даже описать, ничем не могу это описать, но это здорово. Так вообще тупо на том уровне. Вот это что-то спрашивать. Это просто какой-то капец. Ну ты же с этим пришла, надо же, с этим что-то делать. Ой. Фу. Чего? Благодать. А его и нету. Тела нету. Mm -mm. Ну все капец. Да хорошо. Хорошо. Ну сейчас ты понимаешь? Да. Угу. Надо еще подумать. Да. Но как бы... Я нечего не Нету никого, представляете, просто голос Хорошо. Пусто. Можно я так чуть-чуть полежу? Да, конечно. Так все просто, я думала, так сложно. На самом деле все очень просто. Слушайте, правда, на шум такое вообще... Такое нагромождает из ничего вообще. Из мухи слона такого раздувает вообще наш ум по сравнению с тем, что я чувствую, вижу или чувствую, я не понимаю, это вообще ничто. Понимаешь сейчас, кто ты на самом деле? Да. Как же так получилось, что я такая стала? Я такая родилась, а у меня, да. Слушайте, а я в детстве. Я помню. Вот все-таки вы правильно говорите, что ребенок до какого-то момента, потом он начинает когда учить, когда начинает разговаривать. И я была ой, я была в этом состоянии, когда родилась еще, да, ну, когда да. жила уже. Просто когда я стала расти, все-таки все, все верно, общество вот здесь на земле, оно у нас сделало такими, потихонечку выточило, mm -hmm. выточило из меня то, что нужно. Так кто ты? Я все. Да. Ох, хорошо. Скажи, может ли это переживание как-то забыться или стереться с сознания? Нет, нет, оно вот, оно всегда было вот тем, что, наверное, к чему стремишься засыпая. Нет, это, это знакомое ощущение. Чему то она была просто запретная для меня глупость сама разделилась отделила себя от этого света остались ли у тебя еще какие- то вопросы нет теперь что как просто жить тяжело избавиться от блока в этих голове. Разве тяжело? Ну это просто. Только надо знать вход. Это мне тяжело было. Да. да. Вот кто-то должен знать туда вход. Кто ты? Я никто. Я не знаю. Нет таких слов. Что сейчас происходит? Ничего. Ничего не должно быть. И быть тоже не должно. Вообще ничего. Ничего тоже ничего. Все ничего. Вообще все ничего. О чем не подумаешь, все теряет смысл. Кто то сейчас? Никто. Просто меня нет. Просто свет. Осознаваю все это. Ух! Прочувствуй. Вот оно. Тут все равно не по... ну, ну ничего. Это ничего, и как потом опять зачем мне ничего опять к телу нет? Иди сюда, ну, прочувствуй это ничего. Ну хорошо. <с comunque> Ничего, и я ничего, и оно пусто, просто вот, просто, просто светло, больше ничего не видно, ничего, не нет ни моего тела, нет ничего. Я сейчас переполняю чувство а я чувствую себя как космонавт, который, блин, прошел, не знаю, космос без скафандра. У меня нет слов, Все, что я пережил сейчас, я так понимаю, он показал мне свою истинную сущность, кем я являюсь. Вообще, без вопросов я с ним даже не разговаривал. И я являюсь безграничной силой и энергией, которая... Пиздец. Ну вот, ребята, <сёк> все классно. <сёк> Вообще. Да, я здесь. Как сейчас? Да, полетали. <сёк> <сёк> Что-то я по-другому воспринимаю <сёк> мою квартиру. Интересно, да. Я благодарна. Я получила такую легкость. Но сам, самое, самое лучшее, что я получила, это освобождение ума. Этот ум-контролер меня просто все это время не давал покое. И, и, и произошло просто вакуум. То, о чем я мечтала, чтобы не было столпотворения в моей голове. Да, опыт, великолепный опыт, я получила ответы на важные вопросы, которые меня интересовали. И сомнения были. Сейчас они есть какие-то сомнения? В данный момент вообще нет. Все-таки удалось увидеть то, что мне мешало все это время. И было так много, но я не ожидала, что, что у меня сейчас получится после стольких опытов. Да, но я должна сказать то, что я не хороший визуал, отличный. Что-то вот как очертание я это вижу, но у меня больше это ясно да, Я... так это и самое главное. Осознание, конечно. Осознание у меня это главная точка. Угу. Я задала вопросы, получила ответ. У меня вот так вот идет. Телепатический раз получила ответ. Это нельзя выразить словами. Это надо пережить, пройти. Угу. Ощутить. Вот. у меня очень много было страхов. Я буквально. Ну, с утра до вечера это сплошные страхи. Так жить нельзя было. А сейчас? Ну, куда вообще подевалась? У меня сейчас мыслей даже вообще никаких нет. Не бежать, покушать, не в магазин, куда я хотела перед этим. У меня было 10, сколько задач было. Первая, вторая, третья. Я уже на бумажку написала. Еще сейчас вообще не, ничего в голове нет. Нет, нет задач. Есть просто поток жизни. Хорошо. А то задачи, проблемы, бумажки, записки, телефоны. О, нет, так не подходит. <связано> я выбираю эту жизнь без плана, вне плана, по течению. Нужны ли повторяющиеся опыты, как вы говорите, проходили много всего? Много, много всяких методов очищения от кармических, от тяжелых кармы, от проклятий, родовых проклятий я прошла. Ой, Боже мой, многократный, многократный у одного учителя, у второго. И Босс на том же месте. Абсолютно ничего изменений за эти годы. Это, наверное, лет десять уже не произошло. А это метод. Нужно идти вне сознания. Это вне сознания. Это работа с... Нет, это, это вне ума. Вне ума, вот-вот. Да. Это тот уровень, который мы, мы сейчас проходили. Он укроется все там. Я это поняла. Не хорошо, что я не пошла на этот хилинг. Одно время хотела на этот хилинг пойти. Но что-то меня задержало. Пойми, кем ты являешься сейчас? Никем. Я нигде. Что ты чувствуешь? Я очень большой. Очень легко. Мне надо побыть здесь чуть-чуть. Я хлопаю в ладоши. Как-то грустно ты это делаешь. Я боюсь, пугаюсь. А есть чего бояться? Я плыву, и меня нет. Да, какой большой. Больше меня нет никого. Их никого нет вообще никого. Кого ты еще ищешь? Хоть кого-нибудь, блядь. Я один огромный. И все, блядь. Фу. Я сейчас разорвусь, подожди. Фу. Вот тихо так. Очень тихо. Ну вот теперь нормально, я не боюсь его потерять. Но большое, здоровое. Я хранительное. Просто. Все, что, куда еще? Все понял, да? Да, я все понял. Я как бы чувствую себя изнутри. Но не чувствую себя снаружи. То есть я такой большой, что не могу заглянуть за свои границы. Тут можно только быть. Фу, слушай, как отлично. Я такой светлый сейчас. Большой и вообще светлый-светлый. Все, сомнений нет никаких. Чистота какая-то. Она же звенит. Вау. Интересно. Ты знаешь, да, даже тут вообще без слов. Я вот что скажу. Поначалу я, конечно, труханул. Я... Вот это вот не получится, не получится, этот голос uh -huh. постоянный. Все это развод, короче. Может быть, мне надо просто... Я сложно в... с... с погружением. Может, мне надо больше времени, чем ну, не знаю, другим людям. Я просто не знаю, как, как другие люди да, погружаются <сёк> в это состояние. Но в итоге я в него плавно-плавно закатился. Вот. Когда закатился, то вот прям вот это вот ух! <сёк> <да>. <сёк> <сёк> бесконечное вот это вот. И мгновенно ты получаешь а, ответ на вопрос, на любой вопрос. Ты даже не успеваешь мне что-то там задать, я уже знаю ответ. короче. Я просто не могу сейчас и как эмоционально все это выразить. Мне надо время, что ли. Кто ты, блядь? Я... Бог, понимаешь, он даже там не так сказал. Он с матом сказал Бог, бля, говорит он будет. Ты кого-то другого ждал. Можешь ли ты почувствовать границы себя сейчас? Нет. Хорошо. Оболтить, простить. Кто ты сейчас? Просто все обалдеть, это как будто просто ничего, то, что существует, всегда. А что называю просветлением? А нет его. А это странно. Слово странное. Mm -hmm. Ну, потому что ты всегда такой. И чему там просветляться? Это же такое самодостаточное. Там просто такая глубина, и спокойствие, и счастье. И это все всегда есть. Просто к этому даже не нужно стремиться. Mm -hmm. Потому что это всегда вот ты это есть. Ты есть вот это и все. Mm -hmm. А все остальное это просто, это жажда твоего ума удивительно это уму нужны все попытки куда-то к чему-то идти, стремиться, а ты просто вот сейчас все бесконечно и счастливо такое тихое счастье, не знаю как писать оно безэмоциональное. Там нет эмоций. Там есть ну, полное осознавание всего вообще. Для этого надо молиться, куда-то ходить, что-то употреблять? Да нет. Читать? Нет. Верить во что-то? Да нет, только вот Просто быть эти, вот этой глубиной. Я не знаю, как это все сложить в слова, честно. Как будто ты... но ты есть это. Ты именно вот это. Просто есть вот это и все остальное же это. Неважно. Вообще неважно. Это так странно. И в то же время так естественно. одновременно как-то странно, я не знаю, как это писать, но это это просто нет слов, это, это просто понимание, которое невозможно писать какими-то словами, оно. Это как постоянный эффект присутствия. Когда ты просто есть, ты происходишь, и ты происходишь в один момент, который не растягивается. Из прошлого в будущее. Он просто здесь и сейчас. И вс. Просто вс. Просто вс. Как будто я оказалась в новом месте. Как будто бы до этого было одно место. Я вернулась совсем другое место. И другая. Я. И какая-то просто. Довольная и счастливая. А не больная и несчастная? Да, и просто, да, и вот это все вообще не имеет места быть, оказывается. Я каждый раз удивляюсь, какой сильный ум, он нас так обуславливает до такой степени, что просто мы начинаем думать, что я это оно, ну он, что он это я, и мы это все путаем. Какая-то просто тишина такая, внутреннее спокойствие и счастье. Я не знаю. А с чем связано было желание прекратить жизнь? Отсутствие любви. А что происходит сейчас? Сияет. Прекрасно. Валерий искал смысл своей жизни. Есть ли он? Просто быть. Разве просто быть это мало? Это все. Что сейчас происходит? Слияние. Совсем. У Валерия завтра день рождения. Хотел бы он другой подарок? Это самое дорогой. Хорошо, ну как ты? Это как будто в новое тело вошел. Самочувствие как? Самочувствие. Легкое. Вроде как помолодел. Интересно, что вот когда я совершил самоубийство 18 лет, uh -huh. я погрузился в под. Подобное состояние. То есть пока этот яд действовал, пока его назад не вернул, это было такое же. Ну, во-первых, я ну, кончал с собой с удовольствием. Я сказал себе, ну все, наконец-то это все закончится, и я смогу забыть, ну как освободиться. И вот эта темнота, простота, покой. Есть стихи, которые очень это состояние напоминают. Я единый, единственный, сущий и вечный, в непрерывном моем бытии бесконечный. Я Ишвара, себя принимающий, ждущий. Я, есть я, я, есть ты, я во всем, везде сущий, я в прозрачной нежности. Я вселенский покой. Я обитель. Я дом всех идущих домой. Всемогущий. Хранитель всего бытия. Я любовь всех дошедших, которые... Yeah, it's all um,